Сижу, Слежу за своим поселением От скорости Х1 Сижу, э -э Слушаю музыку, смотрю Не понимаю, что происходит, а у меня тут оказывается Поселенцы вечеринку устроили Я даже не заметил Меня, кстати, интересует, они по похожи на бобров? такой экипировки или нет